Сегодня, ребята, мы будем с вами знакомиться. Обещанная моя тема, мною тема как, как много запустить вебизит на слабом компьютере. Компьютер у меня слабый. 4 гига оперативки, как у всех бюджетный вариант. 64 операционной системы. По-моему, 8 ядер. Или четыре. Я вот у меня 3 будет вот, запущено 4 5 но ребят данный вид способа конечно им можно он практически не, не, не ест оперативную память но он сильно грузит на операционную систему то есть на процессор ваш на процессор поэтому друзья вы еще раз вам советую поставить, все-таки есть на Амазоне есть возможность открыть денег, То есть взять денег, это выделенный сервер бесплатный на 12 месяцев, который прекрасно ведет себя с вебизидом. И автосерфинг он дает прекрасную возможность крутить. Автосерфинг и вебизиду можете да, и RedSurf, и все вот эти автосерфинги через которые можно набирать кредиты, зарабатывать на этом, пускать на какие-то свои кредиты. Возьмите себе на Amazon на целый год, и он прекрасно потом будет за эти 12 нас месяца окупите начинаете тестить 20 без туда поставили 30 40 50 как там что настроили все и так далее. Но сегодня, смотрите, в чем, в чем дело, ребята, загвоздка. В том, что, так как у нас бюджетный вариант, э, то есть у нас нет возможности, не у всех есть возможность покупать э, э, прокси, э, прокси э, виб... прежде чем вып... зап... запустить много вебизит, каждый вебизит это отдельный э, браузер, браузер, в котором через, есть компьютер, то есть IP адрес. Вот. И нам нужны эти прокси. Платно прокси взять не у всех есть возможность. Искать прокси тоже можно вот так. Набирается здесь в этом самом бесплатном прокси найти. И потом каждый прокси вставлять и чекать, рабочий этот прокси, нерабочий, не но на, этом, на это очень уходит много времени. И, ребята, специально ища для вас где-то несколько дней подряд, специально ища для вас какую-то программу такую, которая может искать прокси и, помимо этого, параллельно сразу их чекать на работоспособность. Нашлась такая хорошая программа которая вам очень пригодится, ребят, особенно на первых порах. Потом я верю, что вы сможете покупать себе эти прокси, чтобы потом просто они не мучиться, когда вы начнете уверенно зарабатывать. Эта программа называется Прокси мультиплей. Прокси Мультипульте. Сейчас я вам покажу. Я, естественно, вам скину все ссылочки на эту программу. Вы прежде чем все начинать, вы запускаете прокси мультиплей. И он ищет вам искать. Он, он ищет эти прокси и тут же их чекает на работоспособность. Смотрите, он будет здесь, сколько он нашел и сколько есть рабочих прокси. Вот видите, он уже нашел. Вот Нажимаете Get прокси, Искать прокси. И вот здесь он будет выдавать в этом окошке рабочие прокси. Вот здесь. И Здесь очень такие хорошие прокси, особенно, которые в дефицит сокс 4, 5 и так далее. Вебизиты очень любят. Ну, мы будем и таким пользоваться. Я думаю, это тоже пойдет. Сейчас, через какое-то время, он найдет нам прокси. Я хочу в конечном итоге выйти на пассивный вид заработка, когда ты практически, тебе не надо жить в интернете. Ты один раз настраиваешь все, все настраиваешь и идешь себе жить своей активной жизнью. Дыша свежим воздухом и так далее. Вот, Ну что ж, ребят. Эта программка у меня нашлась. Нам нужно будет скачать прокси-кап. Когда вы ее скачаете, вам надо будет, надо будет перезагрузить компьютер. Вам нужно будет сказать, скачать песочницу Sandbox. Sandbox, она в принципе есть, можете не скачивать. Если у вас 10 или 8 версия, вы заходите в мой компьютер, в панель управления, удалить программу. И там внизу будет удаление и добавление компонентов Windows. Там найдете Sandbox, песочница. Нажимаете галочку на него и нажимаете ОК. Она вам дала сандбокс, он в принципе встроена будет. Если у вас седьмая версия, как у меня сейчас вам придется скачать эту программку. в принципе и настраивать ее. Что такое песочница, вы тоже найдете в интернете, но я вам коротко, коротко скажу, скажу, что это такая песочница, это как бы он создает такую видимость компьютера, такую вот, где можно прочекать все вот эти виды программ, куда-то на сайт зайти, вдруг там будет вирусы. Дело в том, что песочницу вы можете открыть, а на компьютер, на компьютер дальше не пойдет. Так, для вебизида нужен NetFrame Award 3.5, это вы уже потом разберетесь, ладно, когда будете читать про Вибезиду все. Создаем песочницу. Столько, сколько копий беседы вы хотите запустить. Это вы заходите в эту песочницу. Вот она у меня здесь запущена. И для примера у меня три. Три уже здесь есть, да? Три. Ну, давайте я вам создам с вами четвертую. Создать новую песочницу. Так. Назову четвертую. Здесь ничего я больше не трогаем. Нажимаем ОК. Так. Дальше у нас по программе что? Создаем папки с вебезидой. Когда вы скачаете вебезиду, она у вас здесь не появится на рабочем столе. Вот видите, у нас 106, уже рабочих прокси есть. Вот. Она не появится здесь на рабочем столе. Вам нужно будет, когда вы установите это, я сейчас уже значок, ярлычок ставлю здесь, нажимаете все программы, находите вебезида, вот она вебезида, правая кнопка и отправить ярлык на рабочий стол. Отправляете, он создает игру. Дальше вы, чтобы создать копию, находите расположение файла. Расположение файла нашли, вам нужно содержание вот этого всего копировать. Нажимаем копировая кнопочка, выделить, копировать. Копировать, создаем папку. Не обязательно вам на рабочем столе, я создам на рабочем столе, так у меня места достаточно. Так, я нажму 4, назову 4, вы извините за ошибочки, пожалуйста, заранее. 4 в чтобы мне не путаться, так, четвертая Китер В вставляю. Вот, у меня четвертая вебизида качается сюда, так. Теперь, теперь, смотрите, что у нас дальше. Это папки с вебизидой. Вот это лишнее удалю. создали, смотрите, создали папки с визиной, дальше у нас что, мы заходим с вами с прокси кап, теперь заходим в прокси кап, добавляем прокси, прокси у меня тут есть, вот уже добавленные, ну давайте я еще добавлю, прокси зелененький, мы еще в этой программке прочекаем, мы запросто прочекаем с вами, заходим сюда, где он прокси мультипульте, так, смотрите сколько у нас нашел рабочих прокси зелененьких, давайте я нибудь выберу, ну вот это я выберу, копию нет, давайте вот Россия выберу. Где-то Россия есть у меня. Вот. 79, 18, 20, 44, 52, 20, 44. Ну, нет, я не, не хочу. Давайте какой-нибудь. Так, так, так, так, так, так, так, так, нибудь Россию мы нас с вами. Где еще более-менее жизни пахнет? Сокс пока нам не нашел. Будем пользоваться тем, что есть. Сокс тоже находит, ребята, так что вы... Ну давайте, вот у меня 8080, -80 российские прокси. Копирую. Вот сюда вставляю. Так. Заходим в прокси в прокси-кап. Правая кнопочка, ребят. Configuration. Давайте, пока Disable, нажмем Configuration. Disable отключим. Вот у меня три, Видите, работает, одна работает, да. Нажимаем Proxys. Проксис". Проксис нажали, добавляем наше прокси. В первую очередь нажимаем, называем Rename, делаем, чтобы вам не путаться. Так, я нажимаю 4, 4V. Четвертый 4 бизита у меня здесь будет. Обозначаем так. Когда заходите в прокси мультикап, вот здесь у вас будет HTTP. Желательно наконец-то кош 4 мы будем пользоваться тем, что есть, еще раз говорю. Так, HTTP, Ага, значит, здесь тоже ставим HTTP, Обозначаем так HTTP. Так, правой кнопочкой. Порт отдельно, ребят. До двоеточия здесь ставим вверху, а после двоеточия вот эти цифры после двоеточия. Так, нажимаем ОК. Четыре вы назвали? Да, четыре вы назвали. Теперь нам нужно... Дальше смотрите. Прокси мы с вами поставили. Дальше у нас что? По плану. Заходим в руль создаем новые правила. Создаем новые правила, Вот нажимаем на вот эту палочку. Так, палочку. Выбираем прокси, с которой будем работать. Копия и Ставим галочку рисовываем на мысли и next. Ничего сложного нету. Так ролис, ролис. А, так в моем данном случае четвертый. Добавляю. Ставим галочку по инструкции. Next. Programs. Это будем устанавливать программу, которая будет у нас работать. В данном случае Вибизида. Можете также выставлять браузер. на ну, конце я вам скажу, для чего браузер вставляется. Так, где у нас четвертая вибизиточка? Вот у нас четвертая визита. Нажимаем добавить визида. Раз. Еще к ней обязательно добавляем Secure Service Browser Client Вот так. Вот, посмотрите. Вот, Ставим галочку Next, выбираем специфики, заходим в папку CBS, добавляем CBS до browser, с добавляем Ubiz в браузер и секцию Browser Клиент. Programs, нажимаем Next. Все, мы добавили новое правило. Next. Все, нажали Next. Next, next, next, next. Так, здесь я нажимаю 4 цифрочка, добавляю 6. Так, нет, давайте. Все. Теперь. А, ребят, давайте заходим в прокси сюда. Еще раз, как проверить прокси? Простите. Заходим вот в прокси 4, да? Вот. Кстати, вот что-то он перенаимал. У нас же это был сокс 4. HTP, да? HTP, да. Окей. Теперь нажимаем вот это вот сюда. Чтобы продолжать дальше, сначала нажим... перед этим нажмите вот сюда вот. Чек прокси проверить прокси. Здесь ничего не меняем, нажимаем чек. Вот. Он пишет вот тест результат, то есть все, эти прокси рабочие. Если было не рабочим, он бы написал error и так далее. Все. Рабочие прокси мы с вами нашли. Закрываем, нажимаем ОК. Okay. Все. Теперь для того, чтобы запустить бейсико, нам нужно зайти в эту самую, в ту самую папочку, которую мы с вами создали. Заходим сюда. Так, где она? Четвертая, да? Вот она. Заходим сюда, нажимаем «Запустить песочницу». Не просто так, а «Запустить здесь набираем ту цифру, которую вы... В данном случае у меня четвертая песочница, четвертый номер через песочницу. Нажимаем. И готовим с вами ип... «Ид» от «Ибезиды». «Ид» от «Ибезиды» вы берете, заходите вот сюда. Да. Смотрите. этими сейчас я зайду заходите сюда и вот здесь у вас у вас будет вот этот it. код то есть код копируем код вот наша же випизиточка открывается Нажимаем опцию аутентификация. Вставляем сюда наш код. Вверху пишем наш э, логин, когда вы регистрировались. В моем случае это будет Орео применить. Нажимаем Серфинг Старт. Проверяем. Процесс пошел. Ну вот, дорогие. Все, процесс пошел, кредиты начинают зарабатывать. Итак, друзья, мы с вами. Если что-то вдруг не получается, заходите опять вот сюда. По новой по тексту проверять. Текст я вам скину по тексту проверяете. Но еще раз повторяю, друзья, данный способ хоть и потребляет мало оперативной памяти, но он сильно нагружает процессы. Запускать на своем ПК не советую. Зайдите сегодня где-то за час, вы за полтора, вы создадите себе новички, создадите себе дедик туда закиньте сколько хотите туда прокси закидывайте это выделенный сервер бесплатный на целый год и работайте через него закиньте туда протести 10 сначала поставили 15 20 сколько он тянет и так далее прокси нашли подчекали прокси вот эти вот через эту программку и начинаете работать ну все, спасибо большое, ребят. Давайте, до встречи с вами на канале. Сегодня я выпущу несколько видео интересных, я думаю, будет вот для вас полезных. Еще раз я вам говорю, ребят, я вам выпускаю какую-то тему, да, выпускаю, да, тему, но ее надо также дорабатывать. Допустим, я вам даю там какие-то вот, ребят, можно вот так зарабатывать тут-то, тут-то, тут-то. -ту -ту -ту. Вы уже сами под себя работаете. Вот, вот, вот у меня песочницы работает, да. Можно какие-то программы туда настроить. А, точно так же, ребят, вот те, кто вы работаете на буксах, да, там есть такие задания, дорогие задания, что надо выполнить только с одного ИП-адреса. Если вы умеете, научиться хорошо общаться с, с проксими, потому что дело то, что можно в бан залететь, знаете, когда, когда вы забудете, нажмете на самое, Зайдете, и, и адрес у вас вы автоматически полетите в бан. Ну, то есть какое-то задание не зачислится а если вы научитесь работать с этим я знаю многих ребят, которые на буксах они настолько умело все это делают они вот эти прокси доставят эти песочницы там, разные виртуальные машины и выполняют одно и то же задание с 5-10 с аккаунтов которые эти задания по 200, по 300, по 500 рублей ну вот представьте, какие суммы да, они научились этой прокси с этим, надо посидеть, ну, с этим надо посидеть вам дали начало, но вам придется учиться придется вам, ребят но все это вам доступно это вы сможете, ребят, и возраст это не, это не предел это не помеха возраст не помеха. главное желание главное позитивный настрой не получилось, ничего страшного, передохнули, вздохнули глубоко и пошли дальше рыть канал хорошо, ну все, давайте с вами до встречи, вот вам такая большая улыбка большая прибольшая такие виртуальные обнимашки, все у вас будет хорошо, спасибо вам большое до встречи